женская сумка стильный аксессуар осень-зима 2022-23 модный цвет насыщенный глубокий зеленый цвет в новой коллекции сумок от фабрики города пенза золотой дождь в сумке идет великолепный ремень дополненный стильной модной вышивкой точность кроя трочка и супер приятная новость в сумку входит формат папки. Деловые женщины и учителя – это находка для вас. С коллекции новых сумочек «Золотой дождь» вы можете создать яркие луки, неповторимые образы, придать нотку свежести, нежности и утонченности в вашем образе. Природный зеленый цвет легко сочетается с естественными и яркими оттенками. Делаем отправки почтой России и курьерской службы Внутри сумочки прочный, качественный подклад Кармашек на задней стенке Закрывается на молнию Прилегающая перегородка на молнии И два кармашка на передней стенке Мой номер 8 8904-436-0956 Пишите, звоните На задней стенке карман на молнии Фирменная фурнитура Простота кроя Четкость линий и качественное исполнение дают возможность комбинировать сумку с различными стилями, начиная от классики и заканчивая спорт шиком. Еще одна красотка из новой коллекции "Золотой дождь». Сумка мягкой округлой формы, без из излишек фурнитуры, что придает ей легкость и изящество. Можно открывать сумку что с правой, что с левой стороны. В сумку легко входит формат даже пустая сумка все равно за счет стежки держит форму в мягкую форму сумки можно положить объем вещей необходимых для работы либо для поездки намного больше чем в жесткую в этом ее преимущество в сумке прилагается длинный ручка ремень который крепится на карабинах сумке есть дополнительные крепления по бокам небольшие колечки Крашена она небольшой пряжкой. Внутри сумки на задней стенке карман на молнии, на передней два небольших кармашка. Ручка цельнокройная, что позволяет носить в сумки довольно тяжелые вещи. Качественный подклад, надежная фурнитура, красивый крой. Это все от наших российских фабрик. Глубокий кармашек на задней стенке сумки. Дно без ножек. Все наши контакты в соцсетях. Размеры сумок и цены смотрите внизу под видео в инфобоксе. Будьте счастливы, красивы. Здоровья вам и вашим семьям. Ваш сумчатый эксперт.